Uh -huh. Instagram. Uh -huh. uh -huh. Спасибо. <связь> <связь> Ну, пока одну и мы ее отдельно заберем там и вот вот, вот. Встаньте, пожалуйста, вот в положении, вот сюда, спиной, вот таким вот образом Вот, да. Да. вот таким вот образом Шею до половины открываем, да? Навезушка, как бы могу чуть-чуть больше оставить, чтобы у вас потихнула э, пора удлинения. Угу. Так, голову лучше держать ровно, потому что будет короче, потом выходить, если вы не уйдете Ссылка потом в интернете